Меню ресторана. Каждое уважающее себя заведение стремится создать идеальное меню. Благодаря кропотливой работе специалистов создаются не просто каталоги блюд и напитков с ценами, а мощные рекламные инструменты, способные продавать. Но весь труд шеф-поваров и маркетологов может быть напрасным, если перед гостем будет стоять официант, который абсолютно не знает меню. Следовательно, знать наизусть каждый его пункт – ваша прямая обязанность. Да, бесспорно, в последнее время рестораны стремятся создать такие удобные и понятные меню, что у гостей не возникает сложности разобраться самостоятельно. Но все равно вы должны быть готовыми ответить на любой вопрос. Из чего и каким способом приготовлено блюдо? Какое оно по вкусу? Сколько времени его ждать? Какие предложенные блюда и напитки гармонируют? Какие ингредиенты можно исключить или заменить, а какие нет? Все приведенные в пример вопросы взаимосвязаны. Вам необходимо ознакомиться с процессом приготовления, знать из каких компонентов состоит блюдо или напиток. Некоторые клиенты просят удалить определенный ингредиент. Это связано с кулинарными предпочтениями или другими факторами. Гость может попросить что-либо без глютена. Но для того, чтобы удовлетворить его потребности, вы должны знать сами, где он содержится, а где нет. Например, повар сумеет удалить лук, чеснок, острый перец, грибы, использовать меньше соли. Но, например, удалить муку из сливочного соуса достаточно проблематично. Некоторые компоненты можно заменить, некоторые заменить или исключить невозможно. Обязательно с вниманием отнеситесь к подобным просьбам гостей. Не воспринимайте их как капризы. У человека может быть пищевая аллергия на глютен, лактозу. Некоторые продукты и вовсе смертельно опасны для аллергиков. Это орехи или моллюски. Та же ситуация и с религиозными взглядами. Представителям некоторых конфессий запрещено есть свинину. А кто-то вообще не употребляет в пищу ничего, что имеет животное происхождение. Специальная терминология. Гость может поинтересоваться, каким способом приготовлено блюдо. Именно поэтому вы должны знать некоторые термины. Вот наиболее простые и часто используемые. Бэкинг – выпекание. Бойлинг – варка в кипящей жидкости. Фраинг – жарка с добавлением масла. Ростинг приготовление сухим жаром при высоких температурах, обычно в духовом шкафу, запекание. Бройлинг – приготовление на открытом огне. Брайинг тушение длительное приготовление на медленном огне с добавлением небольшого количества масла и воды. Что-то среднее между жаркой и варкой. Обычно это делается в закрытой посуде. Предварительно можно немного обжарить ингредиенты. Deep frying приготовление во фритюре. Жарко при погружении продукта в масло. Грилинг приготовление на решетке преимущественно над открытым огнем или другим источником высокой температуры. Пуачинг. Припускание, приготовление продуктов в собственном соку или с добавлением небольшого количества масла или воды. Выполняется при закрытой крышке. Отличается от тушения более коротким временем готовки. Саутейнг. Пассирование обычно это промежуточный этап приготовления, легкая обжарка до мягкого состояния, преимущественно овощей для того, чтобы они отдали свой аромат маслу, в котором обжариваются. Смокинг. Копчение, приготовление или ароматизация продуктов путем обработки дымом. Стиминг – приготовление на пару, возможно применение пара под давлением. Стюинг – томление, длительное приготовление на небольшом огне, под закрытой крышкой в небольшом количестве жидкости. Также вам необходимо знать, сколько времени требуется для приготовления того или иного блюда. Гость может дополнить заказ новыми позициями. Соблюдайте определенную последовательность, чтобы подача происходила своевременно. Учитывайте наполненность зала. Если посетителей много, то и кухня загружена максимально. Когда вы достаточно хорошо знакомы с процессом приготовления блюд и знаете, сколько времени необходимо для этого, то гостю не приходится долго сидеть голодным и злиться. И также готовое блюдо не будет остывать в ожидании, когда его отнесут на стол.